Итак, мы уже разобрали, что решение – это просто отмашка. Она не занимает времени. Это моментальный процесс. Так же, как старт действия – моментальный процесс. Так же, как констатация уровня своей личной силы – это моментальный процесс. Так же, как четкое, э, скажем, подведение… Измерение своей способности, своего навыка, допустим, в количестве подъема тяжести, в изменении окружности тела, веса. То есть это все моментально. Измерилось, и у тебя есть четкий фактический материал. Ты не висишь в этом. Нельзя растягивать во времени процесс «интересно, я…» У меня рост 182 или может быть 182,5 или 183, 182 и 182, масса там 83 килограмма значит 83 это факт. Мусолить здесь нечего, так же как в решении, мусолить нечего, принял решение, все, это факт, отмашка. Так же как стартовать действие, делаешь первый шаг, действие пошло, процесс запущен, поэтому те, кто с трудом принимает решение, есть еще одна игрушка, облегчающая процесс. Когда вы сформировали некий образ, построили стратегию и дальше вопрос за принятием решения, которое дается вам тяжело. Вы берете эту игрушку, переворачиваете ее и принимаете решение с последней капли падающего. Да. Вот с момента, как вы сказали «да» и как последняя капля песка упала вниз, вы включаете старт действия, начинаете действовать, не задумываясь уже о морали, о этике, о могу, не могу, хочу, не хочу, хорошо, плохо, все. Вы на командном уровне запустили процесс, вы приняли решение и дали отмашку вперед. Если вы э -э -э, проживали сопли и так и не приняли решение, то считайте, что все, эта тема вас больше не волнует, поезд ушел. Убираете, и несмотря на то, что вы разрабатывали стратегию месяц, может год, все, вы упустили момент, больше этим не занимаетесь. Не тратите время, если не смогли за 5-7 секунд, которые высыпается песок, принять решение и начать действовать, больше не тратьте времени, иначе будете висеть и тратить энергию. Либо в состоянии, либо в секторе иллюзий, либо составляйте новый образ, новую программу, и уже тогда вам будет неповадно вот так вот завалить свой проект, на который потрачено столько времени. Разговариваете вместо того, чтобы делать. у вас в руке пульт и вы себе отдаете отчет. как только вы нажали, вы подтверждаете на физическом плане тот процесс осознания, который у вас прошел в голове не умозрительно, а в виде действия, в виде нажатия. вы замыкаете гомонкулюса вот этого с рукой, у которого большая рука, у которого язык большой там глаза, уши, Маленькие ножки, большая ступня. То есть вы посылаете сигнал с этого гомонку с мозга на руку, и рукой подтверждаете, что действие выполнено, что вы отдаете себе отчет на уровне тела, на уровне физической реальности, что это не просто иллюзия. То есть обязательно жесткое подтверждение материальное, оно дает фактичность происходящего с вами. Все, что в уме вы надумали, приняли решение, но не озвучили, не дали отмашку старт, это так и висит, это некое болото. Это все равно некий сектор, это некое болотце. Как только фактически прозвучал клик мышки, действие выполнено. А дальше вы принимаете решение, надо вам оставаться в этом секторе. Если надо, вы подтверждаете, остаетесь, но уже осознанно и не комплексуя. Вы приняли решение сейчас не делать, а разговаривать. Вы приняли решение сейчас эмоционально как-то быть взбудоражатым, и это вас не заботит. Эмоция сохраняется, но беспокойства и претензии к себе у вас нет, потому что вы отдаете отчет, я знаю, что я сейчас делаю. Я дал команду именно так себя вести. Все, мне надоело, выключаю. Даю себе команду перейти в другую зону. Даю себе команду перейти в состояние в спокойное. Все. Или регулировать накал событий, тоже с подтверждением. Переворачиваем джойстик. У него есть кнопочка минус, кнопочка плюс. Все это удобно расположено в руке, это не видно, это может быть в кармане, может быть по пути. И все, что с вами происходит, на первом этапе вы констатируете, что с вами происходит. На втором этапе вы начинаете управлять. Нулевой этап – это осознание карты, внутри которой вы зависли, и всех секторов, домов, точек опор. На первом этапе вы констатируете, физически подтверждая, что это именно так, определенным действием. Да. То есть вы выводите из сектора иллюзий в сектор фактической реальности. Это фактический щелчок. Мыши, кнопки – это событие фактическое, целевое, осознанное. Вы дали себе команду нажимать этот джойстик для того, чтобы подтверждать. И вы ее выполнили. Вы начинаете выполнять и подтверждать, крутить круги выполнения команд, нарабатывая опыт выполнения команд принятие решений подтверждение выполнения команд то есть самим джойстиком вы ускоряете скорость процесса принятия решения команды выполнения во много раз вы не имеете права после подтверждения и нажатия на кнопку зависать и думать а может быть не стоит все команда дана, действие запущено. команда дана э, уход в состояние Перестаете действовать, расслабляетесь, сидите. Надо изменить накал событий. Допустим, расслабиться. На кнопку минус сдуваетесь. Сдуваетесь и медленно по количеству щелчков расслабляетесь. Решили поднять тонус. Не нужны ни адаптогены, ни тоники, ни какие-то стимуляторы, психостимуляторы. Даете команду, ее выполняете просто в тонус и продолжаете работу опять в том же самом режиме. Вы не имеете дальше права сидеть и жевать сопли. Начали действовать? Действуйте. Вот простая, казалось бы, игрушка, которая как бросовая от машины может валяться, абсолютно ненужная. Это полная модель, соответствующая всем точкам опоры, секторам арбалета. Все точки опоры, малый круг, Почему малый круг? Если мы рассматриваем карусель, то самое устойчивое положение в момент вращения карусели находится максимально близко к оси. Точки опоры расположены максимально близко к 5D оси. А уравновешивающие, как бы для гирек, такие подставки, на которых кинул и вернул равновесие они максимально удалены. С одной стороны, легче всего, нажав на большой рычаг, восстановить конструкцию, если завалился сюда, надавить сюда. С другой стороны, вываливаться с карусели, находясь здесь, здесь, здесь, здесь, намного проще. Поэтому центроваться лучше в точке опоры, которая расположена максимально, и в идеале вообще находиться в состоянии 5D. Что такое состояние 5D? Это весь комплекс качеств. У тебя есть знания, ты знаешь, что делать. У тебя есть навык, ты спокоен, не напряжен. У тебя есть возможность действовать и алертность, готовность к броску. В любой момент ты в тонусе находишься. И у тебя есть спокойствие, запас личной силы, который тебе позволяет чувствовать себя уверенно и спокойно. Поэтому в 5D ты всегда находишься то, что Костанет назвал «алертным». Готовым к бою, расслабленным, спокойным, жизнерадостным. Казалось бы, несочетаемые качества сочетаются здесь. Также ты из этого дома можешь шагать в любой сектор. И разговаривать, и эмоционировать, и входить в состояние, и в иллюзии. Только хитрость заключается в том, что ты не на карусели ступаешь сюда и уравновешиваешься. А ты просто свою точку сборки 5D смещаешь куда надо. Как бы прицел. Вот он прицел, ты перемещаешь в нужный сектор, не меняя равновесие конструкции. Кон конструкция твоя равновесна всегда, но ты смещаешь точку прицела и с высоты карты ты находишься, делаешь осознанный выбор и подтверждаешь это с помощью такого вот приспособления.